Здравствуйте, меня зовут Хасан Мама Саидов, я из Узбекистана, город Ташкент. Проект М-Фактор это образовательная онлайн и офлайн платформа, которая объединяет узбекистанцев вокруг образования и вокруг предпринимательства. Мы сегодня в гостях у видеодоска.ру, компания Свитак, Семен, Расул нас пригласили. Мы знакомимся с возможностями проекта «Видеодоска». Очень интересно, инновационно обсуждаем вопрос сотрудничества, развития рынка Узбекистана. Тай бог, скоро наши друзья из Узбекистана будут иметь возможность использовать потенциал новых инновационных технологий для развития своих образовательных проектов. Желаю успеха, удачи всем нашим друзьям, коллегам.